Шесть утра в садом, я не в одном глазу Передай твои суки, никаких обязательств Скажу я не хочу делать еще пиздать Деньги в моем цепи, никакого безнала Если бы я молча, никакого скандала Мне кажется, окопали под мой телефон Ты меня не видишь, так возьми телескоп Каждый дел бы еб, теперь он как тревескот Я заведу урус, из-за я хочу спорить Все сбори, все сейчас хотят меня отрагнуть Они не растут, потолок трепы Хочет мой член через сетус Я не вижу, суку не найти по блютуз Всех этих уемков я выкидывал мус Мои фан змея, берегись их укус Ненавижу дал, но без чести вкус Слишком много раз его них всех видел трус Встретишь этот позор, это не моя туз их дерьмо для нас идет и штанузел Отойди от тачки тебе в неё не сей что тебе дал и был мы как пару вещей Судишь? Себя никак паш ты теперь проси пал отсюда нахуй Ведь или без дата Хоть и был комментарий Новое строим сейчас свет, скандал Я хочу покурить на пицце Чтобы больше не встать Они хотят повториться, но со не могут понять Что я один такой ублюдок Он такими не стали Я брыг умер Связь СБ, Бен Сбелых Рядом твоя блядь Мишла Это мо мышление Запомни у йогу Что никто так не умеет Потому что